Утро. На радио Комсомольская Правда. 8 часов 6 минут в Красноярске. Привет всем! Увеличивается у нас число сидящих в этой студии. Вот что-то у нас тут. Разборы какие-то идут, наушники друг другу передают, микрофоны поправляют. Я в прямом эфире веду репортаж из студии газеты радио «Комсомольская правда». Здесь Тас Патриев, Юлия Сесоева и Егор Фролов появился. Наш постоянный пятничный гость. Доброе утро. Да, координатор движения «ФАР» в городе Красноярске, Федерации автуралистов России. Ну, вот, раз, раз, раз, все. Переброс микрофонов. Переброс микрофонов <laughs> у нас тут, да, движуха такая происходит. Решили мы Егора сразу задействовать, не дожидаться рубрики Дело в том, что обещали мы нашим радиослушателям поговорить о черном небе, которое в Красноярске. 228-08-09, телефон студии. Но вот кто виноват, я не знаю. Тут стоит... Виноват мнений. и что делать, да? да и самый главный вопрос, как вы спасаетесь? Вот в эти дни как... мне, мне реально тяжело. Мне э... Дня через три, когда черное небо объявлено, становится тяжело дышать. Вот серьезно вам говорю. Ну, это многие. Да, это да. И, и, и затронули мы я тему... Живу в что... северном а вообще дышать там невозможно. Вот соглашусь. Многие-многие обвиняют а, автомобили, мол. И, и я, кстати, тоже сказал, экологи говорили не раз, что 70%, по-моему, выбросов это а, наши машины. А, знаете, когда экологи говорят об этом, возникает такая ситуация, что задумываешься о а не... Чьи-то это интересы именно самих загрязнителей Ведь никто конкретно анализы не делал да, О том, сколько автомобиль производит выхлопов Сколько в этом выхлопе э, вредных веществ И перемножая на количество автомобилей э, Передвигающихся в центре города ну, или вообще и, в городе Игорь, ну вот смотри, я еду вечером uh -huh. э Чидит нещадно. 450 тысяч машин у нас в Красной. Ну Не одновременно. Истории. Ну, понятно, Но. не одновременно. Но все-таки 450 тысяч. Ты хочешь сказать, что это не, не помогает нам задыхаться? Вы знаете, система вообще в автомобилях очистки выхлопов, она настолько на сегодняшний момент совершенна. Причем, если мы говорим, что сейчас в норму принято евро 5 то все, вот, особенно японцы, да, которые ранее привозились, у них стандарт Евро-4, у них ниже, нету класса. Они э, изначально в своей стране борются за экологию, и у них автомобиль – это экологический транспорт. И говорить сейчас о том, что мешают автомобили, но не приводя никаких никаких анализов не проводили, говорить о том, что это автомобили, ну это какое-то какое-то снижение лукашек, конечно, все равно выжигают. Да, Ребята, перебью вас, у нас на связи э, висит наш слушатель. Доброе утро, говорим вам, э, выскажите, пожалуйста, свое мнение. А вас здравствуйте, как зовут вас? Доброе утро еще раз, Константин. Ага. Вам? Да, вот я пост... Пост... обещали с вами да. общаться. Что, что хочу сказать? по поводу э, э, все таки цбк угу. летом была ситуация следующая э, даже женщина какая то выкладывала в соцсетях как горит эта свалка угу. э, э, ванизм был ужасный страшный не понять то ли мусор где то ощущение что горит свалка угу. вызывали несколько раз э, милицию милиция приезжала ну конечно что они могут сделать и причем здесь милиция э, ситуация Сейчас происходит следующим образом. Вот когда ветер меняется, я живу в районе улицы Крайня, угу. это правый берег, да, Октябрь, знаем, конечно, да. когда дует ветер со стороны красец, появляется какой-то туман с запахами, и меня возмущает бездействие властей. То есть мы знаем, горит, где МЧС. Где краевые власти, где городские власти? То есть вы, да. Константин, вы знаете, уже полгода, что да, это? вот эта ситуация продолжается? Вот, вот, с кстати... августа месяца. Я это помню с августа месяца. И то, что я в прошлом году ездил на работу на машине, не на автобусе, mm. и такого безобразия не замечал, это говорит о том, что транспорт, конечно, дает свою долю, но не является кардинальным вот в этом э, режиме черного неба. Правильно соглашусь, как раз по причине того, что на ЦБК не пускают журналистов. Ко мне журналисты обращались, нет ли у меня каких-то возможностей подключить органы. Ну, все думают, что я такой совсем друг с органами. И просили действительно подключить органы для того, чтобы журналистов туда пропустили и конкретно показали, что там и за чего дымится. Вот буквально на этой неделе ко мне обращались журналисты с просьбой провести их каким-то образом на этот ЦБК, показать все на видео, что там на самом деле происходит. И их Просто не пускают. Ведь э, не пустить журналиста, да, или не дать ему комментарии, это вызывает больше подозрений, э, чем пустить, да, и да что рассказать. Это слухов, грубо говоря. Конечно, проще действительно э, пустить журналистов и как-то перед ними объясниться, да, чем не пустить и больше вызвать подозрений. И здесь, естественно, ЦБК как-то с какой-то степени неправильно поступает. Но говорят, что потушен там, да? Нет, вот, вот зачитываю новость от 28 января. Пожар на ползаброшенной территории ЦБК будет потушен за счет бюджета. Об этом глава города говорил. Переговоры с обанкротившими собственниками пока ничем не завершились. Но, собственно говоря, медленно тлеет там огромная свалка опилок. Вот это очень серьезно. будет потушено. Ну, э, все больше туда, всего, вот как-то опять беспокоит за, за счет бюджета. Это как торф, а, понимаешь, там потушить его водой просто практически, практически невозможно. невозможно. Ну, нужна, да, нужна сложная система тушения. В общем, там куча опилок, метров 200 в длину и метров 100 в ширину. Да. И все равно, мне Тлеет кажется, не только ЦБК является да, тоже, виновником конечно. черного неба, автомобилистов. И у нас есть но... еще один звонок, извините, приму этот звонок, потом поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Вас зовут... Марина. Да, Марина, а вот у меня к вам вопрос. А что вы делаете а, вот в режиме черного неба? Как-то как спасаетесь, как спасаетесь не избавляетесь от этого? Да, да ничего не делаем, дышим. Ну тут вот, вот тоже самое. Тяжело дышать? Скажите, как вы себя чувствуете вот в, в этом режиме? Как-то ощущаете? Где-то потерялась на Марина на связи, ага, ушла. Ага. 228-08-09, а, телефон да спраш... на студии. Ну, понятно, что режим черного неба, да мы спрашиваем, как вы спасаетесь. Мне реально что тяжело делаете? дышать. Я, я, я не знаю, что делать. Я там О... пытался и... И в распиратор какой-нибудь. Давайте я вам делать. еще один Ну на что ссылаться можно, к примеру, тем же экологам, да, если мы говорим про автомобили. Действительно, хоть и очищенный выхлоп у автомобилей он есть, но сам факт того, что в топливе содержится сера. Этого никто не отрицает И сейчас не ниже На автозаправочных станциях Топливо должно быть не ниже 4-5 класса А это как раз говорит О минимальном содержании серы Но вот те рейды Которые мы проводили по Uh, увеличение октанового числа uh, увеличивают их металлосодержащими примесями. Uh, в большей степени это свинец. И вот как раз uh, те автозаправочные станции, которые злоупотребляют увеличение октановым числом, естественно, uh, вот эти вот uh, содержание свинца, оно, естественно, увеличивается. Свинец не выводится из организма. А, друзья мои, ну, э, автомобили, конечно, прости. сидят и мешают нам жить. Они но, но, но... не так, как заводы. Но, да, но не так, как не только заводы, еще тлеющие свалки, да, понимаешь? По крайней мере, хорошо, что власти заинтересовались, сейчас, ну, как-то взялись за тушение а что заинтересовались, на ЦБК, ну, надо, да. по-моему, действовать чуть-чуть поактивнее. Будем ждать, когда затушат. На радио «Комсомольская правда» 107.1 FM вернемся в эту студию, но и уже конкретно на автомобильной да, темы с Егором Фарловым угу. поговорим. Да, через несколько минут. Утро. На радио «Комсомольская правда». Это Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро еще раз всем, кто нас слушает. А кто не слушает, присоединяйтесь, если где-то услышали. 171 наша частота. Очень интересный будет разговор. Егор Фролов, координатор движения ФАР в Красноярске уже здесь на месте. Это Автопятница. У нас очень много тем для обсуждения. Я вижу, есть телефонный звонок. Но ну, если вы по теме, то доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро, Сергей Михайлович. Да, зовут. Сергей Михайлович, есть какое-то мнение у вас? А вот э, Егор говорит, Фролов, что, а, что, значит, проводили анализ бензина, топлива на заправках. Там плохой, сям плохой, там с присадками. Так пусть огласят. Что с присадками на тех заправках Мы не будем туда ездить И не будет эта заправка халтурить на Вот у сам... вся логика На самом Но... деле все опубликовано У нас есть интерактивная карта Мониторинга автозаправочных станций Там абсолютно все автозаправочные Егор, станции сайт, Егор, добрый чтобы было понятно. Егор, добрый день добрый Мы день. постоянно за рулем, круглые сутки Я с вами часто, иногда звоню Точнее в студию, с вами беседуем Водители все за рулем Им некогда заходить на сайт Понимаете, мы работяги Поэтому вот когда вы, говорите, когда вы говорите, значит, вот есть заправки, но мы не хотим об этом говорить, вот какой-то из передач, так вы скажите. Нет, мы И не говорим туда мы не говорим фирмы, потому что это... Ну, Есть законы может, да, антинопольного комитета, поэтому... Вот, а в качестве того, что... Сергей вот, как... Михайлович, давайте так, вы мне после эфира позвоните да, в я... 9.30 утра, ровно после окончания эфира, по этому же номеру телефона, я вам скажу те заправки, где не стоит заправляться. Ну, мы плюс еще можем, правильно сказали, что нет времени заходить, мы вот планируем закончить абсолютно все автозаправочные станции, рейд по всем автозаправочным станциям И вот как раз в таком случае мы действительно хотели опубликовать списком, ну, для того, чтобы действительно людям некоторым некогда заходить в интернет, смотреть эти карты, а просто опубликовать список, те, на которых автозаправочных станциях были замечания. Да, это потом все появится в новостях, и все, уже все, весь город опубликует эти заправочные станции. Егор, когда примерно это будет? Я вам точно сейчас сказать не могу, но точно не в холода. В холода неудобно ездить и проверять автозаправочные станции. Это по-честному, но поэтому где-то ну, ближе к концу марта. Ну, давайте вернемся к... Как вернемся? Подойдем к нашим темам, которые я анонсировал еще в начале программы. Тема у нас три, они глобальные. Предлагаю начать с актуальной прямо сейчас. Это парковки, платные парковки, которые продлили... Uh, uh, да. на, на час uh, платную стоянку. То есть раньше было можно было в 8 утра еще парковаться бесплатно. С 8, а 8 теперь, до 9, uh, да? а теперь уже с 8 уже да, будет платная парковка. Ссылались причем на, на именно вот такое решение, то что те люди, которые приезжают на работу, им якобы припарковаться негде. А если люди, которые проживают в центре города, они выходят на работу там полдевятого. А им что теперь? Раньше уезжать для того, чтобы другие приехали и встали. Ну, с одной стороны... А что, прояви гражданскую ответственность. Ну, это приедь на работу раньше на полтора часа. <смех> это в какой-то степени неравноправие. Ну Я, я со своей -то точки зрения скажу, что я выезжаю на работу в 7 утра. И поэтому, ну, я еще раньше выезжаю вот чтобы работал. уступить место другим а ну, <смиристам> Как ты думаешь, к чему Подводится потихонечку? Подводится к тому, что компания-инвестор Сейчас подводит итоги года Год у них ровно начинается В марте, это тогда, когда должны быть Парковки запущены в полной мере Прошлого года Они сейчас подводят итоги Понимают, что они в ущербе Дотации от администрации города Им точно не будет Естественно, они понимают эту ситуацию начинают э, придумывать какие-то ухищрения, договариваются с администрацией. Плюс, а, вот, знаете, на слуху у всех бесплатные 30 минут да, парковки. А на самом деле, если зайдете на сайт уже 15, да. Да, там уже. Помните, 15 минут? Да. Я вот специально открыла архив новостей. Вот была новость от э, 2015 году, от 16 апреля, там я читала новость, что будет 30, до 30 минут. Да. минут да. И потом везде в архивах я смотрела, что 30 минут, 30 минут бесплатно. Об этом все на, сайте, на сайте парковок висит 15 минут. Я сам вчера.. Это это стало потихонечку? А, ну, вот, понимаешь, такое, вот такое ощущение, тихаря. да, потихонечку. Потом, когда людям, к примеру, даже если придут административные нарушения, да, он там стоял 17 минут, а ему посчитают за час а, деньги, а, естественно, сошлются на то, что информация на сайте опубликована и все остальное. Ведь то, что средства массовой информации говорят, это же не обязательно является законом, да, либо правилом действия парковок Правила действия парковок опубликованы на сайте самих парковок и будут ссылаться на это Плюс вы посмотрите сейчас, как активно идет в информационных СМИ публикация роликов, да, о том, что вот да. паркуйтесь, платите за эту парковку представьте да если мы в, э, в прошлом году администрация города потратила 2 миллиона рублей на то чтобы сделать знаковые э, информационно знаковые э, таблички плюс э, разметку, потратили 2 миллиона. На самом деле, это цифра та, которая является публичной. Не публичной цифрой являются затраты от администрации из бюджета города на эти парковки. Она во много раз больше. Я вам точно скажу, в прошлом году на средства массовой информации администрация города потратила 30 миллионов рублей. А есть какие-то документы, а, да, официальные? Официальные отчеты, сколько администрация тратит на СМИ. А, при этом, при всем, по нашим где-то таким расчетам около 50% это была потрачена на продвижение вот этих парковок, потому что... Вот, вот этих роликов, которые э... да, мы сейчас видим большим количеством Помимо роликов, еще что существуют заказные материалы, вы-то как журналисты должны знать, что не всегда вы приезжаете и интересуетесь той информацией, которая ну... Первый э... раз которая, которая, <сходимо> которая интересна именно для журналистов. Бывают такие сюжеты, когда администрация просто приглашает и понимает, что просто журналисты туда не поедут. Вы техническое задание, поэтому... Ты, техническое ты зачем секреты выдают, Ну, в общем, я к чему веду, потому что это не очень, конечно, честно, я вам хочу сказать, что вот так вот сначала было с 9 часов, теперь с 8, Также же можно потом и с 7, потом еще сказать людям, что с 12 ночи до часа только бесплатно, а все остальное время платно. Можно к этому прийти, правильно? Все это ведет к расширению, к расширению зон платных парковок, Плюс, вы посмотрите, когда мы предлагали все-таки, чтобы парковками занимался муниципалитет, ну... До того, как э, все будет удовлетворено, как мы изначально предлагали. это Муниципальные эвакуаторы, э, больше многоуровневых парковок, привлечение инвесторов только на те места, где действительно это будет работать, а не где-то на окраине города, э, для того, чтобы инвесторам это было интересно. Э, муниципальные штрафплощадки. Только после этого можно запускать проект. И э, мы всегда как раз говорили о том, что все-таки этим должен заниматься муниципалитет. На сегодняшний момент, смотрите, как администрация пошла. Они решили выставить на торги новые еще участки в центре города, нашли еще участки. Сколько таких опять участков? выставить на торги? Они не смогут прописать в техническом задании для того, чтобы выиграло только муниципальное предприятие, потому что заинтересуется УФАС, закроют этот лот, заставят переделать и заново выставить на торги. А администрация забыла, что она полномочия может передавать казенным муниципальным учреждениям для того, чтобы они без торгов начали этим заниматься. А если объявляют торги, значит есть задумка. То есть площадь платных парковок, количество платных парковок у нас должно увеличиться. Да. А, ну, подожди, слушай, давай объективнее взглянем на вещи. Всегда любой любой проект требует первоначальных инвестиций, при, при, требует какого-то времени для, для раскачки. Ну, может быть, рано мы еще смотрим. Давайте подождем там до да, середины июня дома до августа. Нет, только потому что ничего же не делается. А, штрафы, штрафы только сейчас начали выплачивать. Ну, не выплачивать, а взымать определили вот, вот сколько. Но, меньше, адми... меньше месяца еще, потому что только с первого, с 11 января да. Да, штрафы вступили в действие. Может быть, сейчас все это утрясется, и к концу года у нас будет чистый центр и ответственные платильщики за платные опаковки. Нет, не будет по причине того, что все-таки административная комиссии, которая сейчас существует в железнодорожном районе и в центральном районе, они не будут справляться, да и сейчас уже не справляются с теми протоколами, которые при, приносят компания Infocom а, Там операция очень сложная для того, чтобы установить личность хозяина автомобиля. Сначала устанавливают хозяина автомобиля, а затем и самого нарушителя для того, чтобы выявить... Вы, выписать штраф. Да, то есть или... если вы хозяин автомобиля, это не значит, что именно вы нарушили. даже может другой человек. Вы можете не согласиться сказать, а, я не я был за рулем, было, да? ищите, да... Не, ну Снимайтесь это, это с камерами, в принципе, когда едешь а, Ну автомобиль, он стоял, как ты определишь, кто кто Да, есть стал. еще вот непонятный момент в том плане, что если я 15 минут стояла в это время, камера засняла Потом повторный круг через 5 минут проехала Тебе нет, пишет, значит прав. Да? Еще были нарекания к платным парковкам. Вчера позавчера вы читали эту новость в этой студии о том, что часть паркоматов в а, да. точно местах не, там, работает там, да, 3 -3 паркомата не работало да. Они действительно замерзают, причем по техническому заданию, повторюсь, паркоматы должны были стоять совсем другие. Все счетчики должны стоять наружу электросчетчики, должны быть купюроприемники, паркомат должен быть температуру устойчивым до минус 50 градусов. Ну и, естественно, в плюс такую же а, Они должны быть антивандальные Да, они антивандальные именно эти Их даже щитами на выходные закрывают Ну, минус 35 они не выдержали Да а, У нас есть еще несколько тем для беседы Автопятница у нас у сегодня большая Плотная такая Вот есть одна новость, что начинает Лишать прав должников Помните, мы 15 января, вступил в силу закон О лишении водительского удостоверения Временное лишение а, До момента погашения задолженности И вот сейчас уже Об этом поговорим уже после перерыва на новости В студии у нас в гостях Егор Фролов, координатор движения Федерации автомобилистов России В Красноярском крае Настас Патриев, Юлия Цесоева И Андрей Калинин, наш звукорежиссер В эту студию мы вернемся после выпуска новостей В исполнении Артема Дмитриевского Авто пятница Утро на радио Комсомольская правда Авто пятница Программа о машинах и людях, которые их любят. 30 минуты в городе Красноярске. Я три 33, 33 коровы. 33 минуты, 33 минуты в Красноярске сейчас 8 часов. 8 <с <с часов 33 минуты. Радио Комсомольская. Правда, что-то настроение слишком у вас веселое. Хорошее? Ну, да. я лично соскучилась по, по всем вам, по эфиру, по нашим слушателям. Мне очень хорошо классно что... всех видеть, слышать и чувствовать, что вы с нами. Всем хорошо, привет. что приехал, да. да. Всем привет, кто сейчас за рулем, потому что рубрика Автопятница. Егор Фролов, координатор движения ФАР Красноярский. Егор доброе еще раз утро. доброе утро. У, меня у меня у, у тебя... меня, у меня, у меня вопрос во время перерыва возник в продолжении темы платных парковок. А, Егор, а ты не в курсе инфоком или администрация Красноярска собирается какой-то абонемент сделать? Потому что я подумал про таксистов, да, такси, фирмы угу. Вот, ну, реально, часто приходится стоять, и ожидать пассажиров, и бывает и по полчаса, а не по 15 минут, и так далее. И так далее. Абонемент, естественно, у них есть, причем в нарушении, опять же, технического задания и соглашения по платным парковкам, потому что цена абонемента, она ниже, а администрация города решение по цене утверждено ранее, да, и оно не может на сегодняшний момент, то есть пока не внесут изменений, не может варьироваться, а вот компания «Инфоком» ввела абонемент, и он действительно дешевле. Ну, я так правильно понимаю, для всех экстренных служб тоже, по крайней мере, надеюсь, что бесплатно. Это в любом случае экстренные службы, они не причастны вообще к платным парковкам. Ну, а хоть это слово. Представьте, вам. да, если скорая помощь не будет. Абонемент будет покупать, да. Я могу все, что угодно предстать сейчас. представьте, если действительно не учтено и пойдут штрафы. Ой, да не, ну надеюсь, что учтено. Что, Или, ну ну и... уж не настолько же все. Или камера забыла там показать, что за автомобиль стоит на подковке только ну, номер. Вот, так, может, помните, в 2012 году у ГИБДД были тоже камеры-парконы, а потом... После многих случаев их признали недействительными, как раз по той причине, что они фотографировали автомобили, которые даже стояли на парковке. Вот, а, все подряд, да? Да. Андрюша Калинин, наш звукорежиссер говорит, что были такие прецеденты, когда камеры по замеряющей скорости появились, штрафы реально приходили на скорую на пожарную. Да? да бывало такое. А, ну, наверное, мне в мне сотрудники ГИБДД рассказывали о таких ситуациях, когда приезжают высшие чины из Москвы, а следует сопровождать со скоростью на трассе не менее 120 километров в час, и они действительно получают уже штраф. штрафы. Сами говорят. Слушайте, а люди не перестают закрывать номера на парковках. Я вот сколько читаю сообщений в соцсетях, люди говорят, мы намерены закрываем, будем ну, конечно, закрывать. много, было, бумажек много, но прилипло. 228 0809 Телефон на студии. Если вы хотите что-то сказать на любую из тем, Которые мы поднимаем сегодня в автопятнице, не стесняйтесь, пожалуйста, звоните. Ну, да если вообще, у телефон по... давайте так, все звоните. звоните все время. Но ну, вот 0809 Если тема любая вас заинтересует, давайте держать обратную связь, чтобы вы понимали, что вам интересно, а что нет. Всегда готовы На что делать акцент? Вот кто-то уже дозвонился. Доброе утро. Мы вам говорим Доброе, Доброе доб... утро, вот Добренько. как раз услышала наконец-то слово таксисты, хотела ага. бы спросить, у меня вопрос к вашему гостю, скажите пожалуйста, они занимаются таксистами, которые работают сами от себя, просто машины стоят, потом что они эти шашечки оденут, потом шашечки снимут, конкретно Высотная один. Вы, вы имеете в виду бомбил, да, так называемых? Да, во-во-во, Кто... бомбилы. Mm. То есть, которые никакой конторе не принадлежат? Как, да, да, У -у -у. да, да. Как зовут вас? Инна, бабушка Инна. Я а, всегда да. вам звоню. Да, все, все, все. С удовольствием, хорошо. дорогие, я слушаю вас. Спасибо большое вам. Ну, Игорь, ну по поводу вообще нелицензированных э, таксистов мы уже с вами сталкивались, когда люди погибали, да, пользуясь нелицензированными такси, которые там работают на каком-то пульту, стоят на автобусных остановках. Ну хотелось бы всем посоветовать все-таки вызывать через в телефонном режиме, телефонный режим в любом случае можно и прослушать, что вы действительно это такси вызывали, а, не пользоваться, естественно, теми, кто действительно нелицензированный. Любой пассажир, который даже на остановке поймал такси, он может смело спросить, у вас существует лицензия, покажите, пожалуйста. Покажите страховой полис, где у вас стоит печать, что у вас э понимаю, страховка под такси. Я так понимаю, у был вопрос, почему они до сих пор существуют, почему, да, почему? Да. никто, не, никто не, занимается. не занимается. Сотрудники ГАИ занимаются, но по заявлению. То есть, если вы действительно увидите подозрительного таксиста, который не имеет лицензии, вызываете ГАИ фиксируйте вот то, есть, вот, э, то что уважаемая Инна, бабушка Ина запишите номер можно сфотографировать увидела, нет вот именно увидела меня. в этот момент позвонила в ГБДД угу. э, позвала и естественно сотрудники ГБДД проверят сертифицирован этот такси или нет ну вот все просто вопрос решится есть еще вопрос видимо Алло. слушатели доброе а утро здравствуйте. здравствуйте здравствуйте а вас как зовут а вот вчера да вы же меня знаете спасибо вот вчера прозвучал вопрос о том, что э, человек был больной туберкулезом. Скажите, mm -hmm. пожалуйста, будет ли город э, э, осуществлять э, э, эту санитарную э, проверку? Все на проверку. И проверку mm -hmm. Санитарную проверку, не только санитарную проверку, mm -hmm. но дезинфицировать а, маш... автобусы. Uh, вчера Значит, грязные вот эти... Mm -hmm. э, на... <сосит> <сосит> <сосит>, простите, пожалуйста, да, на, этот, э, на сиденьях эти, как их называют, называют эти? Чехлы. Чехлы. Чехлы, ну понятно, автобусы да, да, да, самых автобус, э, у, у, у кондукторов нету спецодежды хорошей. Uh -huh. И то, если бывает это, тая, простите, чумазая, и еще. Э, я была в Беларуси, там нету такого. Uh -huh. У водителей, почему также же нету спецодежды, водитель тоже сидит как тюмазый, что захотел, то одел. А летом вообще могут ходить в этих, простите, подштанниках. Все, понятно. Вчера. Спасибо. Вчера я... у вас был разговор? Да, вчера я, я, я вот скажу только то, что знаю. Насчет того, что начнут ли обрабатывать салоны какими-то дезинфицирующими средствами, я ничего не могу сказать. Это уже воля властей они сами при, при, по, поймут, придумают, надо это или не надо. ну, ну только ну, по посовет... В Москве ультрафиолетом обрабатывают, а. показывали метро, загоняют прям состав. Ну, это метро, ну а ну. тут маршрутки-то ли. Ну, хотелось бы, чтобы так делали. Я единственное знаю, что э, наш э, департамент транспорта направил. Э, во все компании, которые обслуживают транспорт, <свят> транспортные маршрутные автобусы в Красноярске, некое предписание, оно, ну, по-моему, в добровольном порядке проверить всех на, на туберкулез, всех своих сотрудников. Я вчера встречался как раз в администрации города с Кимом Игорем Вадимовичем, он мне подтвердил эту информацию, у него спросил, действительно я что же тоже пользуюсь это общественным. Рекомендательные требования. И И он порядок. сказал, это в какой-то степени добровольно принудительно. Те ну, организации, случае, которые поэтому. не предоставят эти справки, они не выйдут в рейсы на следующих договорах. А насчет одежды я совершенно согласен с нашей радиослушательницей. Но вообще-то неплохо было бы, чтобы форма была хоть какая. -то. Универсальная форма в первую очередь отличать, а не посторонний ли это человек, да, который ходит по салону ну. и собирает деньги. А второе, да, действительно, он обтирается об людей, также больных. Хотя он... бэдж бы себе повесили. Вот, вот я от этого понять Ну не и жилетка, Кондуктор, да, какая-то, которая... Не, ну, ну есть, они, у некоторых перевозчиков есть формы специально, кондукторов я имею в виду, но вы понимаете, не, не все одинаково хорошо работают. Ну, в Индии момент был замечательный. Подходим к таксисту, говорим ехать далеко, там 400 километров моментально залазит в багажник, достает туда форму и переодевается, да, потому что, ну вот, если полиция остановится, то, то огромные штрафы, могут лишить лицензии, да, по городу, там по городку по маленькому еще ездит, все надел форму, поехал. Слушайте, ну вообще небольшая паника в общественном транспорте есть, я вот увидела, с человека, как пол автобуса вскинул на него взгляд, вот такой вот ненавидящий, и все ну, начали прятаться в шарфы. А я, и я видел много людей в ма сидят в автобусе это, в автобусе да. ну не знаю мне кажется вот все говорят что это не поможет это да, уже касательно другой темы на улице маска не помогает так есть у нас еще время ну, для давай звонков. потому что а, у нас еще висит тема мы, которую все-таки мы, мы хотели не до конца рас... еще обсудили штрафы да по... с 15 временно. января временное лишение водительских Ребята, прав ребят, за долги у, у нас звонок телефон ну да радиослушатели превыше всего алло давай. здравствуйте Алло, здравствуйте, меня Александр зовут. А, Саш, только быстро, у нас меньше минуты до конца А, а вот а вот это вот руководитель этой парковочной фирмы небезызвестный. Инфоком никакой... называется она. да, какая-то у них апеллированная какая-то какая проглядывается вот эта коррупционная какая-то вещь. вот Прям невыраженная. Ага. Вот, вот как вы считаете... Есть ли какие-то заинтересованности администрации вот в, вот, вот вот в этом ограблении нашей mm. <соединяющие> ну Англии? Называй вещи своими именами, радио свои... правда». Да. Да. Да. Ну, действительно, да, это просматривается, причем представьте, да, какая может быть и заинтересованность если у администрации, когда, к примеру, мы как федерация автовладельцев высказываемся против инфоком. То есть нам звонят там, и говорят, а что вот так вот на инфоком. Я, я спрашиваю, а ваше-то какое дело? Это не ваш ли бизнес? Так, все понятно, да. Поехали дальше. Это радио «Комсомольская правда» 107.1 FM. Все-таки о временном решении в детских прав с долги поговорим. Давайте попозже, Через да, потому что пару минут 4, 3, 2, 1 секунда да. до конца этого отрезка осталось. Утро. На радио «Комсомольская правда». Это Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Завелись и поехали дальше в прямом эфире. 8:40. Мы играем темп-топ. Темп, темп, темп. Ох, на радио Комсомольская правда Стас Патриев, Юлечка Сысоева Доброе утро всем, Егор Фролов Спасибо Доброе большое, утро. что каждую пятницу Не покидает нашу студию да, Приезжает посту. на Всегда автобусе посту. Сегодня а? приехал человек, понимаете, ради авторубрики что, Я кажется, часто езжу на автобусе Позор, Егор Координаты движения пары Машина не завелась Замерзла, да Ну, многих замерзла, потому что минут 28 Минус 35 было у меня на Вчера завелась, а сегодня не завелась Значит, сегодня было холоднее. А... Акку... Аккумулятор занес домой. Все-таки хочу, давайте раскроем эту тему, которую третий раз уже заявляют о временной лишении водительских прав за долги. У меня первый вопрос. Начали уже лишать? А, ну, по поводу есть начали случаи? лишать или не начали, к сожалению, неизвестно. Там а сам факт, а, ну, в первую очередь, долги должны быть не, а, то есть более 10 тысяч рублей. Плюс вас лишить могут только по решению суда, никто вас лишить водительского удостоверения не может. То есть меня не могут остановить сотрудники ГИБДД и лишить... Да, этого. и плюс должно быть, если существует судебное решение о том, что вы там должник и за вами уже гоняются приставы, а остановил сотрудник ГИБДД, пробил по базе, в первую очередь надо понять, а вообще на этот суд вас... Приглашали, не были ли вы там ущемлены в своих правах, в защите своих интересов, да, когда без вас кто-то рассмотрел дело, присвоил а вам. Вот, кстати, штраф. Игорь, а могут без меня решить вот это дело? Без а моего присутствия? Если вам уведомление вручили именно в руки, независимо от того там заказным письмом, или вам выдали. Только тогда могут сослаться на то, что вам уведомление было, вы на суде не присутствовали. А без по закону вас... сколько раз я могу не явиться? То есть, если я не явилась три раза, тогда... Уважительные Помогу... причины еще существуют. Mm -hmm. а может быть и по здоровью, а может вы там полгода не были в городе, а без вас рассматривала, естественно, вы не могли получить уведомление. У меня недавно такая ситуация была. У меня там была по налогу по транспортному задолженность. Меня в городе полгода не было, писемно приходило. Разумеется, их никаких не видел писем. Uh -huh. Ну, не было у меня. Uh -huh. А решение суда Решение уже... суда было принято, да. Ну, да вот это... Судебные это... приставы выставили мне там щетки. Это на нарушение вашей гражданской И это можно прав, также оспорить. Да. Конечно. Другое... А, 228-08-09. Давайте, ребят, телефон наш да. озвучим. Если вы хотите высказаться по той теме, о которой мы говорим, наверное, не стесняйтесь. Вот смотри, остановили тебя сотрудники ГИБДД. Uh -huh ты им начинаешь. Не было судебного постановления, да на каком основании. В любом случае. Тебя будут слушать, что ли? Ну, лиши прав Они вас, не могут а забрать. Им необходимо Они, забрать... Нет, Они должны выписать, в первую очередь, протокол о том, что mm -hmm. у вас существует задолженность, направить ваше дело в суд. А в суде вы уже будете доказывать свою правоту. Там, То есть сразу права у тебя никто не изымут? Сразу убили. водительское удостоверения не изымут. Также хотелось бы предупредить что у того, у кого изъяли за задолженность, в дальнейшем, до момента погашения То есть, э, вот, к примеру Было 11 тысяч у человека Штрафов, да э, Временно лишили водительского удостоверения Водитель в этот же день Может пойти погасить, а на следующий день Уже забрать, потому что по закону В течение суток вам обязаны вернуть водительскую удостоверение Не странно, то, что пришли деньги на счет или не пришли Там... Независимо, да. То есть вы приходите в ГИБДД, показываете квиток, вам обязаны вернуть. Еще один такой... Не надо водителям допускать ошибку, управлять автомобилем без водительского удостоверения, потому что если вы будете управлять без водительского удостоверения, на вас распространится закон, где лишат на год... Водительского удостоверения Плюс могут еще и посадить э, э, это, э, э, а, На 15 ну, лет. подожди Они, бу они э, могут изымать сейчас э, За долги Без вот. решения суда это невозможно то есть, ну, А действие его может быть приостановлено без решения суда? Нет. Нет. То... Только с решением суда. То, то есть если, если есть решение суда, судебные приставы, значит, суд обратился к судебным приставам, и принято решение взыскать исполнительное более, решение, да, да. исполнительное решение на 10 тысяч и, и более, значит, у тебя имеют право изъять права. Изъять? Временно. Прямо, прямо забрать удостоверение на время? Но только не сами сотрудники ГБДД. А судьи, Ну, в смысле, судебные приставы? Сейчас у сотрудников ГИБДД изъяли временное водительское удостоверение, то есть выписывается протокол, назначается дело на рассмотрение, на рассмотрение уже принимается решение. Только судья может решить вас водительского удостоверения. То есть если тебя остановил сотрудник ГБДД, пробил тебя по базе, обнаружил тебя этот пол, был уже ввести тысяч рублей, направил дело в суд, в суде тебя уже спокойненько этих прав лишат. Ну, смотря как, вы же можете обжаловать Вы можете за этот момент погасить этот долг Пока идете до суда, на суде показать, что вся задолженность погашена В этот же момент в зале суда будет снято обвинение Но, С другой стороны, я э, поддерживаю эту инициативу в некотором смысле Потому что алименты у нас очень многие не платят Причем получают да. огромные деньги при этом плюют на своих детей, и я надеюсь, что эта мера будет действовать. Это действительно, да, кощунство, когда... Понимаете, лишь бы это ни, не превратилось... А э, во ну, что это? В... Ну, если ты должен, платить. В, в какой то незаконное лишение в прав. В части, ну, да. Тут ли... очень много подводных в ча... камней. В части алиментов, я соглашусь, да, в части каких-то задолженностей подводных камней действительно много, и задолженности у нас иногда появляются, независимо от вас, да, там... Или в неведении да? мы, мы находимся в том, что мы должны... Вот, пожалуйста, Просто сайт федеральных судебных приставов. Зашел, посмотрел, набрал свою фамилию и имя, что тебе выдают всю информацию. Я всегда им пользуюсь. Если ты хочешь, позвони Конечно. и узнаешь, сколько ты должен, за что и ну, кому. В судебных приставов вы прекрасно понимаете, находятся уже те штрафы, по которым прошел суд. Ну, вот так от тебя по этим штрафам будут дергать, вот, правильно? А у у тебя же вот, исходя из этих штрафов, которые на сайте, ну, которые у судебных приставов... Да, да, да, пристав, да. Но ну, для того, чтобы не дойти до этого, надо как-то еще знать абсолютно все свои долги. Ну, а, так я... Ну, кто-то из нас не знает о своих долгах. Ну, ну по, штрафы ГИБДД мы прекрасно знаем и помним Если нет, то Ну, не на все знают от всех долгах По, по транспортному Почему? налогу, ты прекрасно, например, привел Без твоего ведома провели суд Я же узнал, мне смс-ка пришла, что я должен судебным приставом Ну, смс это суд. не означает, что вы именно владелец Причем судебные этого... приставы с меня не налог взыскивали Они взыскивали меня исключительно пеню на этот Пень налог. Да. Да. Да, и там а, и нет, но ну, все равно бывают случаи, когда э, штрафы, к, которых ты не знаешь, приходят по почте уже постфактум. Вот, Мы знаем, как работает а, иногда. Андрей, Андрей Калинин наш друг спрашивает, говорит, что может камера тебя сняла? Э, за превышение скорости да штраф выписали э, а ты не по месту жительства проживаешь а проверили э, сайт тогда судебных приставов э, или, сайт гбдд да ты, ты просто иногда, время от времени проверяйте те, те штрафы которые на вас висят вот, Я, недавно ой, просто недавно, просто вчера, надо быть аккуратнее. вчера обратился ко мне один автовладелец к нему недавно пришел штраф э, о том что Uh, у него, оказывается, существует превышение скорости с 2014 года, и только вот сегодня, ну вот на днях он получил штраф. Он спросил, а что делать? Я говорю, ну уйти в суд, обжаловать. А, uh, uh, в, все в, уже стекло будет... время. Так, да? Год, же. год uh, прошел уже, нет? Uh, уже больше года прошло, то есть в апреле уже будет два года. Uh, то есть он уже не должен оплачивать, грубо говоря. Uh, да по сути, uh, uh, uh, как могло такое срока? произойти, да, с 2014 -го года человек только сейчас получил. А может быть отсрочка уплаты долга, интересно, рассрочка какая-то, нет? А, здесь только может быть лояльность сотрудника ГИБДД, когда вы говорите о том, что если вы здесь дежурите, можно я сейчас быстро съезжу, ну не на своем, естественно, автомобиле, оплачу этот штраф, покажу квиток и.. Вас, естественно, отпустят Причем такую практику лучше действительно использовать Если уж поймали Тут же поехать его оплатить, чтобы не доводить дело Ну да, до... мне, мне, парика. если у меня автомобиль под моей попу И это необходимость для работы то проще Там этап есть этап еще подкрешить. оговорка Вас не могут лишить водительского удостоверения Если вы, к примеру, живете в деревне Работаете в городе если вы... То Автом... есть это единственное транспорт если, К моему да, месту жительства Если автомобиль да? является неотъемлемой частью ваших доходов Потому что если у вас вас лишат водительского удостоверения, вы не сможете заработать деньги для того, чтобы вернуть штраф. Не распространяется, по-моему, на Но маломобильные группы. По-моему, да. второй группы вроде бы. Вот, э, тут много вещей, на, на, на что Ну, если распространяется? сумма превышается долго, 10 тысяч, да? 10 Более 10 тысяч. Но да. это такой момент для того, чтобы все-таки вам следить со своими долгами, Конечно. не допускать вот этого предела, вот этого э, лимита 10-тысячного. А, ну, э, ну, вот же, зашел там... на сайт федеральный судебных приставов и обнаружил что стас Патриев должен так та -да -дан. 83 рубля 63 копейки вот. а за что не знаю вот вот вам ответа за что не знаю лишение прав за не за неуплату алиментов да я понимаю Возмещение вреда причиненного здоровью, что там еще может Или быть? любые да, да, щерб, или, любые еще? требования судебных. Да, приставов вообще, закон писался под алименщиков, но приписали его абсолютно всем должникам. А, начало... Административного характера, да, да должник? Да, вы помнишь, с тобой где-то в ноябре или в октябре как раз говорили о том, что закон это будет вступать в сила, да. и говорили как раз об алименщиках. Да, Почему-то вот не и... только алименщики, да а все. Вот, в Госдуму да, вносился закон, он касался алименщиков, видимо, его доработали и... Он тот с 15 января вступил в силу А вот госпошлину Смотрите, если все-таки прав лишили А человек не заплатил э, Долг, э, который э, Ему выписали, что дальше будет? Ну, в любом случае Его надо оплатить до а того его момента... на обязательную работу могут отправить? Посолят тебя На обязательную работу да. не могут отправить э, если... Выжить без прав просто. Я пояснил, да, если вы в последующем сели за руль И вы не имеете водительского удостоверения Естественно, на год сесть на Нет, лишить водительской дистанции. Сесть на 15 суток. сесть на 15 суток. Только у нас, не посадим тебя. Только 15 суток. Спасибо большое Егору Фролова, который у нас сегодня замечательную автопятницу провел. Сегодня у нас такая удлиненная была. Обо всем поговорили и о том, как автомобили влияют, не влияют ли на черное небо, и о парковках этих наших, которые делают нас многострадальными. Очень хорошо, кстати, емко, не буду это слово повторять, но что делать с нами в парковки, сказал наш радиослушатель. Поговорили и о штрафах тоже. Егор, ждем тебя следующую пятницу Ну а после перерыва на новости... Мы ждем гостю. Гостю. Династия цирк, Запашных, цирк, да. цирк. Да, да, после новостей.